здравствуйте я сейчас вам расскажу как спрятать ссылку за какое то слово это все равно где вы будете делать или в вашем паблике или на вашей страничке вот смотрите вот идет текст текст текст текст текст текст текст текст и вот здесь вот спрятана ссылочка вот видите подпишись на канал когда человек на нее нажимает то есть попадает на мой канал и вы можете легко спрятать в любом месте абсолютно такой текст в любом месте то есть это он может быть где угодно вот тут вот как это делает сейчас я напишу комментарий так ну например так вот я пишу привет заходи заходи я потом уберу привет заходи сюда пишу сюда и вот я слово «сюда» хочу э, сделать кликабельным. То есть я, во-первых, его беру в скобки. Это первый раз. И впереди пишу, перехожу на английский язык. И пишу «собачка» и э, свой а, а, адрес своего блога. Я его знаю наизусть, вы его можете скопировать. Адрес своего блога, сейчас покажу, где я его беру. Он называется у меня «блог Мара». То есть э, «блог», «блог». Мара. Вот. Видите? Блок Мара. То есть, э, что это такое? И я отправляю это. Вот. Блок Мара. Мне показали, что да, именно сюда. И что получается? Отправить. Смотрите. Вот. Заходи сюда. И вот он мой блок. Он таким образом э, здесь становится ссылочка кликабельная значит где я беру я перехожу на свой блог который я пиарю и вот он у меня вот этот вот то что я выделяю вот он мой адрес у вас там могут быть цифры вот все что у вас после http slash вот все что после слэша идет это ваш адрес который вы вставляете еще раз повторюсь сейчас вот таким вот образом так, сейчас я напишу «Редактировать», и вы увидите. Вот видите? Вот, «Привет, заходи, клуб такой-то, такой-то сюда». Ну, то есть, я блокмара переделала сама, а клуб такой-то, такой-то сюда. Все, понятно? Еще раз показываю «Редактировать». То есть, у вас будет вот «Собачка». Клуб такой-то, такой-то. И в скобочках то слово, которое вы активируете. Вот, еще раз. Все, заходи сюда. Получается вот такая вот вещь. Все, успехов вам. До свидания.